Добрый день. Вашему вниманию представляется обзорная презентация о региональных электроразверичных исследованиях на Таймыре. Меня зовут Яковлев Денис Васильевич. Я сотрудник компании Северо-Запад и занимаюсь этим регионом уже больше 15 лет. Таймыр – это огромный регион на севере нашей необъятной родины. Здесь оригинальные геофизические работы проводятся по заказу Федерального агентства Роснедра, который входит в Министерство природных ресурсов. И цель этих исследований – поиск нефтегазоперспективных зон и объектов. Эти оригинальные исследования, которые проводятся по государственным заказу, являются частью систематических исследований, всей нашей страны. Первая стадия это опорные профили. Опорные профили, вот здесь на слайде справа на карте показаны красным выполненные опорные профили, планируемые опорные профили. И дальше уже выполняются региональные исследования сначала по редкой сети, потом детализационные региональные работы по более густой сети. И на основе результатов этих региональных исследований Проводится лицензирование, выделение лицензионных участков, их приобретают э, лицензию на недропользователи на исследования дальнейшие или на добычу полезных ископаемых. И проводят уже в пределах лицензионных участков поисковые и разведочные работы, в том числе и геофизические, бурение, геохимия и так далее. В плане тайнирования Таймерского региона здесь можно выделить крупный Нисейхаттенский и Зазорский региональный прогиб, который продолжается дальше Аннабар-Ленским региональным прогибом. И север Таймерского полуострова это Таймерская складчатая область. К югу расположена Сибирская платформа. На западе... Таймерского региона. Найдено 22, 22 нефтегазовых месторождения, в основном в мезозойской части разреза. В плане нефтегазово-геологического районирования территори те, на территории выделяется гыдана хатанская зона, крупная которая состоит из Хатанской хаттанской области и Гыданской области. И в пределах Анабара ленского прогиба, Аннабара-Харманская МГО и Лена-Аннабарская МГО. Основная цель государства в конечном счете это выделить перспективные объекты или зоны, нарезать лицензионные участки и дальше эти лицензионные участки выставить на конкурс и микропользователи будут их приобретать и за это идут деньги как за лицензирование государства, так и в последующем за проводимые работы и главным образом за добычу полезных копаемых. В нашей презентации речь пойдет, пойдет только про углеводороды. На юге, здесь на Рильской зоне, тоже большое количество работ проводится с целью поиска и разведки твердых полезных копаемых. Но в нашей презентации будем говорить только про региональные исследования в пределах Миссия Хатанского прогиба, Ленарабарского прогиба и Горного Таймура. На этом слайде, на этой карте геологической показана сеть профилей, региональных профилей электрозведочных которые выполнены с, начиная с 2005 года по 2018 год. На западе сеть более плотная профилей. Центральной, центральной части и на востоке более редкая сеть профилей. Дальше я покажу разрез геологический по линии профиля Дикса Хантайская, с которого начинался новый этап исследований в этом регионе. Это сейсмогеологический разрез по профилю Диксон-Хантайская, и на нем прекрасно видно, в общем-то, основные черты геологического строения этого региона. Огромный енисей хатанский прогиб, заполненный мезозойскими отложениями, далее палеозойские отложения и горный ТМР со сложным надвиговым строением, палеозой и, по-видимому, еще и эрефей-евенский комплекс мощный. Мощность всех этих отложений в Горном Таймыре оценивается 18 километров, а в пределах Юзейхатонского прогиба более 18 километров. На этом слайде показана техническая схема в Нигне этого района. На ней я хотел бы показать, что важную роль в строении в Хатанского прогиба играют валы, по видимому, Мезозойского возраста. Это Малахетский вал, Росохинский вал, Балахминский вал. И далее в пределах Анброленского прогиба тоже есть целая спочка валов. Ну и теперь про электроразведку. Электроразведка по результатам исследований электрозведочных Мы строим геоэлектрические разрезы, карты. И в данном районе проводились исследования методами постоянного тока в начале исследований. Это 50 60-е годы прошлого века. А современная работа проводится методами ЗСБ и МТЗ. Поскольку глубинность исследования требуется большая, то основным методом исследований является метод МТЗ. А ЗСБ выполняет вспомогательную роль для изучения верхней части разреза и для подавления статического сдвига на амплитудных кривых МТЗ. Как я уже говорил, исследования электрозветочные в этом регионе начались еще в 60-е годы прошлого века. Они проводились в западной части Нисейхаданского регионального прогиба. И в а, целом задачи были оценка мощности терригенного комплекса. И проводились эти работы методами ТТ и МТЗ. В 80-е годы уже с цифровой аппаратурой СС2 искали аномалии типа залеж, а, прямые поиски а, нефти и газа и проводились а, работы несколькими отрядами. Тоже в западной части территории исследований. А справа на этом слайде показаны кривые сравнения. Кривые первого этапа 60-е годы, ручная обработка, запись на фотопленку, на фотобумагу, ручное выделение точек и вот такие результаты обработки. Кривые получены примерно в одном и том же месте. В годы уже вполне качественные кривые получались. И современные кривые они конечно и по диапазону шире, качество несколько выше работ. И соответственно расширение диапазона, увеличение качества и самое главное плотности наблюдений позволило честно расширить круг задач, который может решать современная электроразведка. Если по поводу шага, хотел отметить, что в 80-е годы шаг между точками МТЗ составлял в среднем 4-5 километров. Современные электрозречные исследования МТЗ проводятся шагом 1 километр на региональной стадии исследования. Новый этап начался с 2005 года. Применяется аппаратура Феникс, новейшая программа интерпретации и обработки данных. И отработано уже порядка 20 тысяч погонных километров профилей, 15 тысяч точек МПЗ. Какие задачи решает современная электроразведка? Первое ⁇ это изучение многолетних мерзлых пород и подмерзлотность скопления для здоровья. Второе ⁇ создание демозойского комплекса, схем и разрезов региональных экологических особенностей, карт развития коллекторов и флюидов Третье это изучение и экологических особенностей тектоники в палеозойском комплексе разреза. Ну и четвертое глубинные задачи, решение изучение зон сочинения крупных геоблоков, строения земной коры и верхней мантии. Это в качестве анонса пример разрезов геоэлектрических в левой части до глубины 20 километров. А на них Видны особенности регионального строения. Здесь и далее на всех разрезах. Сине-зеленые цветом показаны проводящие отложения и увеличение сопротивления в красную область переходит. На разрезах выделяется мезозойский комплекс, проводящий отложения. и более высокованные палеозойские и совсем высоковомные фундамент, археи отложения. И справа показана карта, карта-срез на глубине 4 километра, это горный тендер, который строится по результатам интерпретации и объединения данных уже по сети профилей. Презентация разделена на 4 части. Перед тем, как говорить о результатах, об интерпретации электроназвездочных данных, я хотел рассказать о методике полевых работ, оценки качества, поскольку это та часть, на которую опирается интерпретация, и очень важно понимать при интерпретации, с чем могут быть связаны те или иные проблемы или аномалии, ложные аномалии, которые выделяются в данных. И поэтому начать я хотел бы именно с полевой части из обработки. Вторая часть – это подготовка данных к интерпретации, анализ данных, поворот, нормализация, подавление статического сдвига. Третье это уже, собственно, результаты интерпретации, изучение многолетних мерзлых пород, ввод поправок при обработке сейсмики. И четвертое это изучение мирозойского комплекса, палеозойского и глубинной части разреза. Современные исследования на Таймере проводятся с канадскими станциями «Феникс». Слева показана фотография этого прибора. И справа показана установка. Это э, крестообразная установка. Электрические линии длиной 60-100 метров выкладываются по сторонам света. И индукционные датчики также ортогонально выставляются параллельно соответствующим электрическим линиям. Длительность записи в каждой точке. Составляет в среднем 16 часов, бывают некоторые записи чуть покороче, 12 часов и до суток, пишут. Есть еще глубинные точки, где запись длится не менее 36 часов. Измеряются 4 компонента поля. Здесь везде на таймере вертикальный компонент, вертикальный датчик не использовался, не устанавливался. Из всего набора передачных функций на таймере используется только тензор импеданса. В результате обработки мы получаем кривые МТЗ. Справа показан пример кривой полученной на таймере. И в данном случае четыре компонента показаны. Кажется, сопротивление, компоненты XY, y, x, y, yx и фаза импеданса в нижней части графиков. А тут данные представлены таким образом, что мы видим на каждой частоте не одно значение, а 20. Это статистическое накопление на каждой частоте 20 решений, которые разделены по времени. Светло-зеленые это точки отвечают началу записи, и синие фиолетовые это конец записи. Соответственно, мы можем видеть изменение качества или изменение кривой по времени, имея такую цветовую кодировку. Таймыр это суровый край и здесь сложные условия для выполнения полевых работ. Зимой это урга, снег, полярные ночи, а летом это непроходим болото, комары и дожди, дожди, дожди. Здесь вот показано Фотографии, полевой лагерь партии. В основном отряды, поскольку профили очень протяженные они не позируются в каком-то лагере, а чаще всего перемещаются на таких вот вездеходах и живут в них, пропора в этих же вездеходах находится. Отряд состоит из трех человек, обычно по два вездехода, перемещаются по профилю и постепенно его отрабатывают. И вывозят иногда, когда отряды остаются до конца зимнего сезона в поле, их вывозят уже потом вертолетом, в большую землю, в материк, как говорят. Там. Также зимой осуществляется заброска топлива для обеспечения летних работ, продуктов, техники все необходимой. И большие силы прилагаются к тому, чтобы обеспечить летний полевой сезон. Зимой, конечно, работать этом МТЗ тяжело, поскольку требуется для электрических линий заземление контакт с землей. И здесь вот слева показано оператор, который копает под электрод снегу яму, потом долбит промерзший грунт, заливает заливают соленую воду и заземляют неполяризующий электрод. И на каждой точке таких ям нужно подготовить 5. Справа установка индукционного датчика. Датчики устанавливаются в небольшое углубление в снегу, засыпается снегом сверху и перемещается отряд от точки к точке, чаще всего на снегоходе, это мобильная техника, а большой вездеход он непрерывно следует по профилю, не возвращаясь туда-сюда за каждой станцией. На этом слайде я хотел показать пример сравнения летних и зимних кривых. Конечно же, зимние кривые по качеству часто бывают хуже, чем летние. Причина – это более слабый сигнал, и самое главное – это метели. Метели и высокие сопротивления заземления. Летом качество данных выше существенно, и вот… Слева показана кривая. Здесь мы видим в мертвом диапазоне существенный провал на зимних кривых. Качество данные все очень рассыпаны. а летом проблем не с мертвым диапазоном нет, только с накоплением и низкими частотами. Кроме того, зимой из-за высоких сопротивлений заземления искажается начало кривых. Вот на средней кривой это хорошо видно, и особенно на правой. Здесь, на высоких частотах, из-за того, что не полностью учитывается частотная характеристика измерительной линии, форма кривой искажена. Летом, это записи сделаны в одной и той же точке, летняя и зимняя. Летом проблем с сопротивлением заземления нет, и поэтому здесь форма уже правильно получена кривой. И вот эти вот искажения, то есть мало того, что вот такие некачественные данные зимой приходится перемерять еще и когда мы получаем более-менее качественную кривую, начало у нее может быть искажено из-за высоких сопротивлений заземления. Поэтому каждый раз приходится добиваться высокого качества заземления для того, чтобы у нас не было ни искажений и не было ухудшения качества ну а это летние фотографии летом нельзя по перемещаться на тяжелой технике они оставляют след и на севере природа очень ранимая как говорят зарастает след от вездехода сто лет поэтому, поэтому можно перемещаться только на таких вот легких пластиковых вездеходах "Арго" на пневмо ходу, они не оставляют никакого следа за собой, и отряды летом перемещаются между крестами профилем таких легких вездеходов, а на крестах зимой заранее оставлено и провизия, и топливо для того, чтобы обеспечивать а, отряды всем необходимым. И, конечно, летом есть свои проблемы то есть это и комары и тяжелые условия заземления бывают там где а, камни осыпи на поверхности и здесь вот показаны условия отряды живут в палатках обычно по два вида перемещаются справа комары на слайдах и дожди дожди, дожди, постоянно дожди очень мало солнечных дней летом бывает <звы> на этом <звы> слайде показана методика работ на льду на востоке требовалось провести исследование в Хадонском заливе и там.. Мощность льда около полутора метров. Вот видите, без ребята бурят лунки. Под каждый электрод своя лунка. Они пробуривают весь ледяной покров, добуриваются до воды и опускают электроды в воду. А магнитные датчики устанавливаются на поверхности льда. Всего в районе Казанского залива было... Это работа порядка 400 точек и получится очень высокое, хорошее качество. Там нет проблем с заземлением, поскольку вода проводит и очень качественно получалось заземление. И даже зимой кривые были существенно выше по качеству в пределах Транскова залива, чем в аналогичный период на Сушу. Кроме того... Есть возможность проводить и измерения МТЗ на акваториях. Это пример донных станций, которые используются на море. Тут уже требуется судно крупное, чтобы такие станции расставлять. Донные. И эти работы очень дорогостоящие, они примерно на порядок дороже, чем сухопутным исследования. Но такая технология неприменима в транзитной зоне, на шельфе, поскольку требуется все-таки большие глубины для установки таких станций. Есть для транзитных зон буйковые системы, когда линии раскладываются на дне, это обычная крестообразная установка. Станция в таком буйке плавает на поверхности заякоренная. Но на таймере такая технология не подходит, поскольку там даже летом, когда ветер дует с севера, приходят льды, и такую установку может снести. Кроме того, там довольно сильное волнение и ветры. Такую установку этим ветром может даже за унести, сдвинуть с места. Поэтому в этом районе используется такая система, когда измеряется только одно электрическое поле. Коса раскладывается из донных станций. А магнитные каналы, два электрических, но не ортогональных, а вытянутые в одну линию, в одну косу. И вот пример аппаратуры здесь на этом слайде показан, который использовался в Карском море, регистраторы Аква. Это датчики индукционные, они в таком корпусе защищенном, чтобы их не било, да, если их бьет а судно или одно, чтобы не повредить внутри прибора и дочки. Фотографии как раскладывается. Это вся система Донная спускается с кормы судна. Судно движется и постепенно стравливается вся эта коса в море. Ну а собирается все это с маленького катера, вся эта система вручную поднимается со дна по окончании записи. Ну и вот здесь показана фотография, что ребята работают, Наши студенты а Сзади вот принесло айсберги с северным ветром. Примеры кривых морских, довольно качественные, даже короткая запись из -за того, что на море нет помеха, те, кто есть помехи, очень быстро затухают в проводящей среде. Шестичасовая запись, получена очень качественная кривая. Двадцатичасовая запись, длинная кривая получена. Ну а когда есть волнение, шторм, то это вот таким образом сказывается на качестве данных. То есть это одна кривая запись и на средних частотах рассыпана она. Ну и теперь перейдем к качеству данных, к основным качества. Что необходимо делать для того, чтобы обеспечить качество получаемых данных МТЗ? Первое – это регламентная работа, То есть необходимо, если у вас есть несколько приборов, провести запись на идентичность, убедиться, что все комплекты пишут идентично, все каналы пишут одинаково, с тем, чтобы если мы проводим измерения разными станциями, мы получаем одни и те же результаты. Проводится калибровка и тренировка аппаратуры. Затем в процессе записи необходимо постоянно проводить и пулевую обработку, и углубленную обработку уже в камеральных условиях с тем, чтобы отслеживать, оценивать качество и э, необходимые проводить перемеры. Если получены данные низкого качества, то тут же, пока отряд находится в поле, э, их нужно перемерить. но ну, периодически проводится контрольное наблюдение. Основная цель контрольных наблюдений – это все-таки оценка точности. То есть качество мы оцениваем по результатом обработки каждой точки, а по контрольному наблюдению, которое проводится в 5% объеме, то есть каждая 20-й точке МТЗ, на ней проводятся контрольные измерения другим прибором, желательно и другим отрядом, в том же самом месте расставляется другой день станция и проводится контрольное наблюдение. Мы по расхождению между результатами этих контрольных наблюдений можем оценить точность, с какой точностью мы получаем наши кривые. Э, ну а кроме того, поскольку контрольные наблюдения проводятся разными комплектами аппаратуры, то мы тем самым и периодически проводим такую мини-запись идентичности идентичность, проверяем аппаратуру, не вышло ли из строя, пишут ли одинаково все наши станции. Поэтому контрольные наблюдения нужно проводить Разные комплектные аппаратуры. Здесь пример регламентных автоматических работ в зимний период. Все станции выставлены в одном месте, здесь станции Мэри показаны, станция Феникс ставятся в одном месте и проводятся запись на электричность. Это фотографии летних регламентных работ, здесь вот видите датчики выставлены все в одном направлении калибруется калибровка для датчиков. А здесь вот показан пример станции, которые выставлены для записи на аэритичность справа. В результате этих регламентных работ мы получаем кривые МТЗ для всех станций. Они здесь показаны с разными цветами, все они совпадают. Если они совпадают, то у нас станции аэритичная мы можем все их использовать. Если какая-то станция даже в небольшом диапазоне отличается, то нужно ее либо не использовать, либо устранить неисправность перед тем, как использовать, и провести заново повторно запись на идентичность. У а нас справа калибровки, которые затем используются для обработки в программе EpiKit, например. Как построена система, которая качества? Первичная обработка в поле, Проходит оператор непосредственно на точке перед тем, как снять, проверяет, делает э, быструю обработку, смотрит качество кривых, если все нормально, собирает станцию и уезжает. Если же увидел, что получилась плохая запись, устраняет, анализирует данные, смотрит выясняет причину плохой записи, устраняет эту причину и проводит повторное наблюдение на точке. Затем эти данные с помощью спутниковых систем передаются в обрабатывающий центр Москвы, в офис. В офисе уже обработчик, имея весь ансамбль данных от разных отрядов, сравнивает, оценивает, отслеживает качество и дает при необходимости задание на переобработку. И также вот в последнее время введена система супервайзинга в поле, присутствует супервайзер, к которому отправляется уже из Москвы, результаты обработки со всех отрядов и он уже оценивает качество, смотрит и в конечном счете принимает или не принимает результаты по каждой точке. На этом слайде показаны примеры кривых разного качества. Слева Rhoxy, x и фазы xy, yx для хороших данные хорошего качества. Тут они приведены из разной части неси прогиба. А справа одна кривая хорошего качества, но где видно, что данные лежат не кучно. Если посмотреть по цветам, сине-зеленые, помните, это начало записи, а фиолетовые, темно-синие, это конец записи. Так вот, в начале записи была пурга, сильный ветер, и из-за этого на средних частотах данные рассыпаны. Но потом пурга успокоилась, ветер стих, и уже получены данные нормального качества. И когда мы проводим уже э, постовработку в корректоре сплайм, например, то мы можем вот эти незеленые записи отключить и проводить, использовать для проведение сплайна только конец записи это все зеленые вот эти точки либо можно во время обработки в программе эпикид можно обрезать запись начало записи, исключить из обработки, обработать только вторую половину но это данные хорошего качества, потому что здесь уверенно можно провести сплайн, даже в этом диапазоне где у нас выпало несколько реализаций, мы все равно можем уверенно провести сплайн, поскольку меньше декады данных может выкинуть для того, чтобы провести сплайн по этой точке. А на этом слайде показаны данные удовлетворительного и плохого качества. Здесь тоже вот слева показано, показаны кривые для одной точки. В отличие от предыдущего примера, здесь в была хорошая запись, а потом поднялся ветер и конец записи уже рассыпан. Но, в отличие от предыдущей точки, которую хорошего качества я назвал, эту я поставил как удовлетворительное качество, потому что здесь хуже получились низкие частоты. Здесь кривая не такой длины, как предыдущие. Здесь на низких частотах уже... На данные хуже и уверен пройти спай нельзя но ну, а справа показаны бракованные записи здесь на зеленой точке зеленая кривая больше декады нужно исключить чтобы провести соответственно уверенно прости в этом диапазоне не можем и это на самом деле интересующий наш нас целевой диапазон поэтому эту точку нужно переделать Ну но а осенняя кривая совсем плохая здесь только начало есть а конца вообще нет. Поэтому такие точки брак обычно переделают. Поле. На этом слайде показан пример цветовой индикации качества. Синие цветом показаны данные отличного качества, зеленая хорошая. Удовлетворительная троечка желтый цвет и красная это брак. И Здесь я хотел показать распределение качества по сезонам. Вот эта часть площади отработана зимой, а это летом. Летом тоже бывают проблемные дни, когда слабые вариации получаются качество похуже. А зимой количество брака существенно больше. Количество переделок тоже больше. Если летом в среднем количество переделок 5% от общего числа измерений, то зимой этот показатель может достигать 100%. То есть... Для того, чтобы выполнить, скажем, за зимний сезон 400 точек, проводит 800 измерений. То есть каждая запись, каждой точке запись делают по два раза. Иногда на некоторых точках 5, 6, 7 раз пишут, для того, чтобы получить качественную запись. Но работать только летом в этом регионе нельзя, потому что лето очень короткое. Но длится здесь всего 2-3 месяца. И все объемы предусмотренные работы. Только за летний сезон выполнить невозможно. Поэтому приходится работать и зимой. Зимой выполняется около 40% всех измерений. Но при этом количество повторов здесь очень большое. Летом выполняется 60% всех точек. Ну и повторов и качество выше, и повторов существенно меньше. На этом слайде показан пример контрольных наблюдений. Рядовая точка – это оранжевые треугольники и контрольные черные. Компоненты ROXY и фаза XY. Показано. Здесь хорошее совпадение, хороший контроль. В среднем, по результатам которых наблюдений, это ныри, расхождение между рядовыми контрольными наблюдениями по модулю 1,2% 2 и по фазе 1,2 градуса. По инструкции по электроразведке. Погрешность должна превышать 5% по модулю и 3 градуса по фазе. Сейчас сейчас выше, чем требуемые точности. Качество в целом хорошее и точности наблюдений высокие. Если в результате контрольных наблюдений будет получено отличающиеся кривые, то это повод проверить либо аппаратуру, либо методику работы. На этом слайде показаны примеры не очень хорошего контроля. На левой точке мы видим расхождение на высоких частотах. Причина в плохом сопротивлении заземления. Когда спустя какое-то время отряд приехал, качество заземления было ниже, высокие сопротивления заземления были, поэтому на высоких частотах кривая отклоняется. На средней кривой на фазах кривых, видно отличие. Здесь на высоких частотах оранжевая кривая ниже, чем черная идет, а на средних частотах выше. Причина в том, что второй оператор, когда делал контрольное наблюдение, не очень точно выставил установку по полусолия. То есть небольшое отклонение, скажем, 3-5 градусов приводит вот к таким искажениям. Соответственно, когда обработчик видит такое расхождение, он должен дать задание операторам, чтобы они повысили точность или следили более качественно за тем, с какой точностью они раскладывают установку. Ну а на правой кривой э, здесь существенно большее расхождение, здесь уже не просто не точная, а ошибка в расстановке. Один оператор раскладывался на магнитный север, а второй на географический север, соответственно склонение здесь около 14 градусов было в этом районе и вот это различие в 14 градусов привела к такому расхождению кривых, соответственно мы в данном случае контрольными наблюдениями контролируем не только точность, но еще и методику, правильность соблюдения методики выполнения работы. Последний этап обработки это постобработка, проведение сплайнов. Многие из наших студентов участвовали, в, проводили сами сплайны, практикували или когда работали у нас. Все, наверняка знакомы эта процедура. Довольно трудоемкая, тяжелая работа. Здесь вот на этом примере показано красным. Точки, которые обработаны вручную, удалены, Проводится сплайн так, чтобы синие и красные кривые совпали. Красная кривая, собственно, сплайн. А Синяя – это рассчитанная кривая по дисперсионным соотношениям. Цель а, отбрасывания вот этих исключений красных точек – провести сплайн так, чтобы синие-красные кривые совпали по всем компонентам. И в результате мы получаем а, кривые сплайны, которые в дальнейшем используются в интерпретации. Эта процедура проведения планов очень ответственная и важная. Я на нескольких примерах дальше покажу, к чему может провести, привести э, неправильное проведение планов. Здесь вот показан пример данные не очень хорошего качества, зимние данные. И э, из фондов мы взяли э, кривые. Фондовый кривой в зеленым показан сплайн фондовый. И наложили на исходные данные. И увидели, что по компоненте YX вот здесь ложный максимум по нему была проведена кривая. То есть проходил по ложным из-за ветровой помехи, по видимому. И вот этот ложный город по нему был проведен сплайн. И соответственно, когда проводили сплайн, провели его по амплитудным кривым, так как идут данные, и конечно же фазовая кривая в итоге не совпала. Она вообще идет не по данным, вот зеленая кривая. Нет. Если понять, что это ложный максимум, исключить его при проведении сплайна и провести сплайн, соединяя две вот эти ветки, когда мы исключим вот этот борт, то у нас будет согласовываться амплитуда фаза, вот синяя кривая, или переобработанные данные, и соответственно на нашем разрезе не появится ложного изолятора в средней части разреза. Вот здесь показан пример, до переобработки разрез одновертной инверсии и после переработки. Мы видим, что вот в этой части, там где был неправильно нарисован вот этот максимум горб у нас появился ложный изолятор и такая вот структура с высоковым слоем. После переработки вот этот изолятор, соответственно, исчез. На этом первая часть закончена. Я рассказал про район исследований, про полевые работы, особенности обработки, оценки качества данных. И данные готовы к анализу, ну и дальнейшей интерпретации. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал в инстаграме и на ютубе ставьте лайки. Спасибо.